Сегодня мы пообщались более чем с 30 ребятами и рассматривали их проекты, с которыми они приехали сюда. Хочу сказать, что проекты действительно очень интересны. И у многих детей они на очень серьезном уровне и достаточно хорошо проработаны аспекты и монетизации, и избыта, и позиционирования на рынке. И видно, что ребята готовились и своими проектами заинтересованы и хотят их реализовать. Это очень похвально. Есть очень перспективные проекты. Я бы выделил 4-5, которые действительно мне понравились. Вот это как раз-таки аналог стекловаты. Это, значит, ребята сделали умную сигнализацию для системы «Умный дом». Другие ребята сделали похожий проект, но еще с реализацией и интеграцией с солнечными панелями, что очень актуально для Крыма. Здесь много солнца. Вот. Интересный проект мне понравился по контейнеру для выращивания растений а, в ускоренном режиме. Вот, тоже, тоже очень интересно. Именно с точки зрения науки видно, что человек постарался со своими научными руководителями, сделал большой труд. Интересный проект есть а, у ребят по созданию. Он может быть, конечно, и простым, и достаточно детским, но тем не менее амбициозным. Надо думать, а, амбициозный глобально а, авторучка, которая пишет с помощью голосового управления это очень актуально потому что не все могут писать а голосовой ввод это тренд и в том числе этот ребенок в него попал вот. и также мне еще понравился интересный проект маркировка продуктов с помощью qr-кодов который впоследствии будет применяться для утилизации вот именно специальная маркировка которая не на реализацию устанавливается, а для утилизации. И здесь сразу видно применение технологии блокчейн, потому что без криптохвостов это не ввязать. И блокчейн это достаточно перспективная технология. Именно ребята нашли практическое применение. ей, И это очень, очень здорово, то, что они в таком возрасте уже нашли применение, которое достаточно капиталоемко в принципе само по себе. Вот перспективно. У всех есть Возможность стать технологическим предпринимателем, и в нашей стране созданы все условия для этого. Есть инструменты поддержки государственные. На каждом этапе. На этапе идеи есть фонд содействия инновациям, программа Умник, на этапе прототипа есть конкурс Generation S, проводит российская венчурная компания. На этапе а, серийного продукта можно стать резидентом Сколково, получать а, поддержку в плане выхода на рынок. А, есть ли интернет-проект, фонд развития интернет-инициатив? Есть Фонд Роснано уже на, на поздних стадиях. И на любых этапах есть возможность реализоваться. И не просто деньги получить, а именно получить экспертизу, получить помощь в выходе на экспорт, с помощью российского экспортного центра участвовать в выставках. И просто нужно делать. Просто нужно делать, и ребята с ранних лет начинают в эту отрасль погружаться, и, и это очень полезно и здорово, что именно вот смена направлена на то, чтобы ребята формировали проекты. Сейчас они у них в голове расставится, разложится все по полкам, как все должно быть, а дальше уже, как самые постарше, начнут заниматься реализацией, это очень круто.